И всем привет, с вами я, Дизайн, и вы на моем канале. Сегодня что мы будем делать? Я буду в первый раз сыграть в КСГ. Будем играть в КСГ, но с ботами, потому что я реально не знаю, что это вообще такое. И как видите, у меня тут открыть ну вот у меня Steam тут открыт. Вот достижения у меня немного есть. И вот. Собственно, вот у меня игры есть. Вот я даже в избранные добавлю. Сегодня я скачал доту 2. Вот. Все. Это тоже добавляю в избранное. и все давай Ну, сегодня мы будем играть в КС-ку. Ну что, погнали! Ну что ж, тут я буду играть уже не первый раз. И играл когда-то, когда-то, но... Сейчас я иначе, это тут... куча днов. Не обращайте на мой голос. И, собственно, наша КСК. Вот она, КС-ка. Еще раз повторяю то что я вообще в первый раз играю почти первый раз и сегодня я только загрузил кэдго ой если дотку вот дота у нас вот дота говорю реальным блин куда я зашел Извините, пожалуйста, что вышел тупость моя. Ну Вообще, я вот думаю, если вы наберете под этим роликом. Три лайка, я знаю, что он слабо вообще поставить лайк, то я выпущу. то я выпущу ролик, где я играю уже в Доту 2. Итак, вот собственно наша контролька, ну CSGO вот, назад. Нажимаем играть. И я буду играть в тренировке с ботами. Боты легкие. Начинаем. Да, я хотел стрим провести, но я не могу. Во-первых, у меня а, вот как бы сказать, у меня видеокарты не поддерживается. И вот.. А, я бы очень хотел стрим привести, пацаны. У меня уже несколько стримов были неудачными. Вот, но и стримы все-таки надо провести. Э -э вот давно не было.. Не да давно мы не играли в гд да? Да, мы давно не играли. Я вот думаю. Думаю, думаю. Что же мне записать? И вот такая идейка пришла Что-то долго он завис Давай-давай-давай А! Ну. ну ладно Ладно, пока он сейчас Твичнет Бывает такое всегда Так, это норма. Не пугаемся, все в норм а, Думаю я Хочу провести стрим. Вот не могу, вот не могу. Вот просто не могу провести стрим. вот Почему так? Да, у меня, как вы знаете, новый ПК. Есть некоторые, знают, Не знаю, не знают ли некоторые. А что плюс новый ПК? Теперь у меня новый, новый микрофон. А второе у меня нет звука никаких то есть от вентилятора и это очень хорошо то есть как вы помните а, звук от вентилятора был и просто было ужасно гол. я прям так помню кстати это а, у меня днюха будет декабря вы можете меня поздравлять я бы так хотел стрим но я не могу печально да? ну да печал ну, я зависит что в этом пока не сб я просто разочаровался Ну, ладно. Что есть? То есть. Это пока Даже не знаю. Она огромная. То есть у меня в, перв... у меня в первый раз. Господи. Мне раньше всегда был ноут. То есть я даже не видел у себя на глазами системный блок в доме. Офигеть. Также я могу сказать, какие проблемы были. Все, все проблемы этого пока. У меня только две жалости. Во-первых, это то, что интернет плохой, это я решила. Остается одна проблема. Это заменить жесткий диск. Потому что я уже не знаю. Я хочу за секунду, чтобы винда загружалась. Давайте спецназ будем. Уже прошло 7 минут. А я только присоединился. Давайте посмотрим, что у нас есть. Ничего не может. А. давайте держаться вместе. Так, я просто иду за кем-то. Я знаю, что я должен стрелять, откручивается. О! О, господи! Блин, я боюсь. Ай, блин, меня убили. Да, чё? А у меня всем здоровья. А, бомба заложена, блин. Ну, сейчас мы уже не успеем. О, да молодец, красавчик. Вообще-то я думал, мы не, проиграем, на самом деле нет, давайте. блин, я хочу пострелять. Где что такое? А, я хотел вот эту взять, другую. Сразу я буду пока играть с ботан, потом нормальные, потом и так далее вообще. Где они? Нам нужно понять, где. А, вот они Блин. О, блин, меня снова убили. Да, но ну мы все уже проиграли. давайте сейчас вот это возьмем потому что вот за это я обожаю так стоять так получше я просто хожу за кем... о господи не надо еще не рекомендую Когда-то что-то наверх побежали. Ешь ты на слагает. Чего себе? А, вы же это не ничего убежали. А нет! Я за этим побегу. Ну ты повезет. Я слышу бамбу. Да-да-дай. Давай, давай. а Ура! Ура! Я красавчик. Так, пацаны, мы сейчас купим еще что-нибудь. Так, погнали. Так тяжелое, довольно. Ч ⁇ все, что там? Ничего там взяли, что так быстро ходите. Ну, у меня-то тяжелая, лежа на скорость. Я читал уже подсказки. Их стоять. А, его нет, типа уже. что то Ладно, ой, блин, мне нужно с пацанами быстрее. Пацанами нам надо, давай, давай, давай. Что стоять. гадить? Ничего-то я вообще никого не вижу. Блин, надо быстрее, они же бомбы сейчас заложат. Я, конечно молодец, я бомбу об обезвредил. Эй, давайте лапа идм. Нет ни хуй бомбы. А, я забыл, надо вот эту пушку взять. Опять. Где вы? А, он же всех убирает, что у Ч у меня Опа. Спасибо, друг. Ч за фигня, чего я не могу? А, ты. А, это я. Да и даже бомбы не успели сдолжить. Я достижение заработал. Так. Держилась. А все я застрял? всегда тебя такой красавчик я ты где? давай познакомимся ну ладно окей господи о нет нам нужно валить где тут Ну да нет мы сейчас с вами что-нибудь купим Напину ППшку Да-да-да похорошая вроде, как вы туда хотите, ну ладно, я все знаю куда они идут, они идут м -м, к Бомбе, чтобы их убить, м -м -м, не... о, здорово Блин, эти курицы. Здорово, брат. Патроны желательно не тратить. А где они? Надо бы поискать. Ну ладно, я рискну, одному схожу. Может, я кого-нибудь и найду доглядываться и смотреть Что -то... Что -то... а это наш бог это идет так ну тогда с этим вдвоем хорошо буду следить Да блин, мы вокруг ходим. Надо, кстати, мы что-то знают. И все разбегаются по карте, это плохо. Ой, господи. А где? Ой, я Вот же он. А не хочешь повеселиться? она Ничего тебе. Не, меня не надо вот этих. Бомба. Да. А, надежно ну, уже нету. Ладно, окей. Ну что ж, ребят, надеюсь, вам понравилось это видео. И напоследок мы с вами.. Не знаю, что даже делать. Давайте зайдем в инвентарь. Ладно, наверное, на этом все. Стать, потому что мне уже надо видео заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами я был, Адель Саид. Всем пока!